Привет! Сегодня у нас рецепт на чередование. Это будут такие мини запеканочки Вот у меня вот такие формы силиконовые. Вы можете использовать обычную большую силиконовую форму, просто форму там тефлоновую. В общем, любую форму можете сделать в виде пирога. Я сделаю вот такими отдельными пирожочками. Так, что нам необходимо? Здесь у меня говяжий фарш, примерно 150 грамм луковицы, ну, грамм 70. Лук вы можете сразу, когда будете перекручивать фарш, сразу можете перекрутить. Я этого не сделала, почему? Потому что мне... Не нужен был тогда лук фарш. Капуста. Грамм 250-300. Кусочек сыра. У меня здесь 50 грамм. Но это от вашего вкуса. Можете добавить побольше. Посмотрите, сыр, чтобы содержание жира было не больше 4%. Грамм 50-60 миллилитров молока. Одно яйцо. Специи по вкусу. У меня черный-красный перец, соль. Пара ложек растительного масла. Можете этот момент пропустить. Добавить вместо масла воду. Дальше еще у нас йогурт. Йогурт можете взять любой, натуральный, можете добавить еще горчицу. У меня будет просто йогурт. Поехали! Что нужно сделать? Нужно лук порезать как можно мельче. Если он у вас уже перекручен в фарш, пропускаем этот момент. Я буду резать его медленно, поэтому. Можете еще, знаете, что на терке натереть. Я не стала, потому что у меня все это развалится. Если бы это была небольшая целая луковица, я бы потерла на терке. Так, перед тем, как все это начать делать, нужно включить духовку 180 градусов. Пусть она нагревается. Пока я резала лук, у меня нагрелась сковородка. Выливаем туда столовую ложку растительного масла. И отправляем. Если у вас фарш уже с луком, отправляем фарш и лук. А сейчас я слегка обжарю лук и добавлю сюда фарш. Пока обжаривается лук, и если у вас есть специальный человек, который там он перемешивает все это и следит за этим, нарезаем тонкой соломкой капусту. Вот знаете, как на салат. Лук стал прозрачным, добавляем фарш и готовим, как сказать, до готовности. Если суховато, все у вас тут, сок не выделяется, добавьте грамм 30 воды. И при постоянном помешивании ждем, когда это приготовится. Ну вот смотрите, чтобы вот все приготовилось. Или до... Ну, понимаете как, что вот в духовке это будет стоять еще минут 15-20, поэтому, в общем-то, смотрите... Обжаривайте, знаете сколько? Минут пять и достаточно. Так, огонь выключаем и добавляем одно яйцо. И перемешиваем. Фарш готов. Мы его сейчас переложим в другую мисочку и в этой сковородке будем готовить капусту. Смотрите, фарш получился достаточно сочный. Теперь самое время посолить. Сильно не увлекайтесь сыром, если будете использовать, он достаточно соленый. Чуть-чуть посолить. Перец черный и красный у меня не острый. Любите острое? Добавьте острое. Если вы хотите, можете зелень какую-то добавить. Петрушку, укроп, все, что вы хотите. Все, фарш у нас этот готов. Отставляем его в сторону. И сковородка у меня опять нагрелась. Мы туда опять выливаем столовую ложку масла и выкладываем капусту. Делайте это все не на сильном огне, чтобы ничего у вас не прижаривалось, все такое, знаете, тушенное, чтобы было. Если, значит, девчонки, кто там вот против растительного масла, ну не, не, не старайтесь как можно меньше. Вот выложили капусту и налейте водички и пусть она тушится. Так, ну давайте, пока капуста у нас там тушится, мы быстренько натрем сыр на мелкой терке. Вот так. Ну вот прошло минут 5. Вы знаете, если капуста жесткая, то подольше. В общем, надо ее приготовить. И сюда мы сейчас выливаем наше молоко. И тушим 3-4 минутки. Капуста наша приготовилась. Мы сейчас ее переложим тоже в миску чтобы нам было удобнее. И приправим. Капусту тоже приправляем. Тоже у меня те же самые приправы. Черный перец, соль и красный перец. Так, значит, что мы делаем? Мы берем форму. Выкладываем слой капусты. Придавить, нужно придавить вот так. Слой, вот так вот, знаете, перед тем, как выкладывать, хорошо перемешайте, чтобы вот не сухое все было, а такое достаточно влажное. Фарш. Если вы в единой форме готовите, то вам, конечно, намного проще. Мы немножко сегодня так повыпендриваемся. Так, и сверху капуста. Так. Я уже начала экономить высоту, потому что у меня первый слой, наверное, многовато. Так, теперь берем ложку йогурта чайного, ложку йогурта, чайную ложку йогурта смазываем хорошо, вот так, и сверху посыпаем сыром. Не, не, не используйте сыр, можете не использовать, просто это будет такая запеченная корочка очень вкусно. Так, все. Духовка разогрета до 180 градусов. Ставим. Вот я поставлю на 20 минут. И потом скажу, сколько времени точно я ушло. Но все равно, девчонки, в любом случае ориентируйтесь на свою духовку. Смотрите, чтобы вот зарумянилась корочка и готово. У меня ушло 25 минут. Все шкварчит. Ой, горячее. Так, смотрите, все хорошо отходит. Может быть, я переворачивать его не буду? Просто вот надрежу вот так. Покажу вам, как в разрезе. Вот так. Поверьте мне, это очень вкусно. Аромат стоит потрясающий. Приготовьте обязательно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока!